ее последний. Погода. В Москве сейчас плюс 7 градусов. Вести с Москва 97.6. Санкт-Петербург 89.3. Интервью. Я напомню, что говорим мы о ста десяти.